Я уверен, что дети мне поставят 10 из 10. Друзья, всем привет. Сегодня хочу вам показать отличный способ, как напечь булочки, если вы, как я, не дружите с тестом, или же у вас нет времени, чтобы замесить тесто. Итак, пришла мне в голову очередная идея, на печь булочек с корицей. Но так как я с тестом не дружу, поэтому я пошел в магазин, купил сдобное дрожжевое тесто. И также вместо глазури я буду использовать обычный белый шоколад. Мажу маслом сливочным. В общем, вот таким вот образом я их уложил на противень. Пусть поднимаются, и потом я их буду запекать. Итак, ну все, булочки у меня поднялись. Я их отправляю в духовку Это при температуре 180 градусов на 15-20 минут. Так, ну все, булочки у меня выпекаются. Чтобы не заморачиваться, не варить никакую глазурь. Я возьму обычный белый шоколад, растоплю его и покрою булочки белым шоколадом. Растапливать шоколад я буду на водяной бане. Шоколад у меня оказался белый с миндалем. Чистого не было, а ничего страшного. С миндалем, может быть, еще даже не будет. Сразу не догадался, надо было вообще его потереть на терке и посыпать булочки горячие, Он бы потом растопился и все. А так придется сейчас каждую булочку мазать. Надо попробовать. Это нечто. Первый раз я готовил так булочки. Просто вот идея в голову пришла. Сегодня утром. И думаю, а почему бы ее не воплотить в жизнь? Это просто восхитительно. Представляю, как сейчас дети у меня это будут уплетать. А это вообще просто. Так что, друзья, готовьте, придумывайте разные рецепты. Ну и спасибо за внимание. Всем пока.